Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, с вами снова компания Городов. И сегодня мы с вами находимся в Ленинградской области СНТ Гидротехник. Значит, вот смотрите, какой хороший участок сегодня у нас, да? И то, что мы постоянно говорим, многие работы, особенно подготовительные к весне, лучше делать осенью осени. Тоже касается и спашки участка. Осенняя спашка участка, когда мы подготавливаемся к весне, лучше его подготовить с осени, чтобы весной самым Вначале, когда мы уже придем на свои участки, они уже были подготовлены, трава вся перегниет, корни у сорняков ослабнуты, работать будет гораздо легче. Это очень удобно, если вы планируете на следующий год что-то сделать на участке, чтобы уже у вас появился какой-то урожай, или чтобы вы смогли в течение года увидеть результаты. Для этого, конечно, подготовка очень важна. Поэтому осенняя спашка, то, что мы сейчас и сделаем, пройдем вот этот целинный участок, как раз нужна для того, чтобы подготовиться к весне. Итак, заступаем к работе, и потом мы увидим, что у нас здесь будет после окончания наших работ. И вот спашка выполнена. Значит, вот вы видите да сколько глубоко пропахно. спахну на два раза Значит, здесь была спашка вдоль сначала проходили потом поперек значит для чего это сделано было во первых чтобы более четко и более качественно перевернуть и разве все сорняки корни вот ну и также чтобы качество спашки было Гарантированно, да, на два раза проход на такую глубину 20 сантиметров. Вот видите, да, какие здесь какие здесь глубокие борозды. Вот. Также мы вспахали в парнике. Вот здесь вы увидите, да? Тоже перепахали парник. Один, второй. Они были разобраны как раз в процессе того, как сам участок пахался. Вот тоже глубина видна. Качество видно. Вот. Всегда высочайшее качество. Неважно, какого размера участок, с кем мы работаем, с физлицами, с юрлицами, всегда высокое качество, обращайтесь. Вы будете очень рады работать с нами, особенно тем, что качество и результаты ответственны всегда на высоте. Вот вы видите, да? Все, давайте мы поехали на следующий участок. У нас еще стоит очередь сейчас из трех участков, на вспашку, на... Газоны еще есть два заказа. Вот, а также есть на комплексное обслуживание, там и дорожки, и газоны все надо делать. Так что обращайтесь в компанию ⁇ Города ⁇ ждем вас.